всем добрый день сегодня у нас очередная небольшая распаковка на этот раз пришел термоизоляционный коврик силиконовый для работ с различной техникой а в частности с электроникой чтобы понять заменять те или иные элементы в таком варианте продаются они в различных вариантах и исполнениях это модель с 120 размером 34 4 на 23 сантиметра И другие варианты есть с магнитными поверхностями, да, необходимо бросать различные винтики, металлические части и так далее. Также есть непосредственно с различными технологическими отверстиями, коробочками, куда можно прятать различную лотерку. Но я взял вот в данном варианте именно модель S120, такой вот силиконовый коврик, для того, чтобы в дальнейшем осуществлять манипуляции с электроникой. Ибо то, что уже было проделано, как-то неудобно на салфетке, хоть она и тоже из пластика сделана, но подвижная и так далее. Поставляется в обычном сером пакете, достаточном, а внутри вот находился именно вот так вот. Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде, покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Упакован целлофан, непосредственно в сам этот коврик. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот коврик. Вот такой вот коврик. Кстати, здесь вот есть линейка от 0 до 20 сантиметров. Здесь сзади обычная поверхность. он тут на китайском написано. Непонятно, что там. Большое число. 2016, тридцать, четыреста, семьдесят, четыреста как вариант 2016 года исполнения до сих пор у них лежит вот такой вот силиконовый коврик термализационный укладывается достаточно надежно находится ну не особо надежно, но надежно если что там можно подклеить и удобно работать вот например мы меняли плату внутри ноутбука это мы все проделали непосредственно на стандартной салфетке здесь все это можно проделать непосредственно внутри а, вер... а вернее на поверхности этого коврика да, достаточно все удобно удачно даже можно раскрыть положить непосредственно винты чтобы они рядом лежали чем много ячеек можно различного исполнения вот в таком виде этот коврик использовать ну помимо того что можно непосредственно осуществлять манипуляции с этой и осуществляет припой кстати очень удобно пользоваться если в качестве платы будет использоваться смартфон кстати мы скоро времени этот коврик и применим непосредственно при замене аккумулятора смартфона то будет чуть позже как только придет аккумулятор вот такой вот коврик хорошее исполнение есть начальный запах у него но не такой резкий а именно силиконовый такой запах выполнен достаточно хорошо особых косяков нету которые бросаются в глаза. Самый простой, не намагниченный, модель КС120. Есть другие варианты, больше и меньше, и с различными дополнительными свойствами. Там намагниченной поверхности, коробочки внутри, чтобы все это развести. Такой коврик рекомендую к применению, кто занимается непосредственно какими-то монтажными работами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.